На нас решили, в крепком монолитном обществе, отработать вот эти цветные революции с учетом новых информационных технологий. Не получится, — сказал Лукашенко, — как констатировал президент, целая армия интернет-троллей, провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. В данной связи, сообщил он, в настоящее время предпринимается ряд очень серьезных шагов по противостоянию этой угрозе. Наша задача номер один подготовить свою армию первоклассных специалистов, способных противостоять и киберугрозам, и самым изощренным технологиям. «И мы это сделаем», — подчеркнул Лукашенко. При этом президент попросил не упрекать его и власти в том, что они проиграли битву в интернете. «Мы, государство, мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы не можем опуститься на уровень желтизны», — заявил он.